Ни для кого не секрет, что уже давным-давно ведется спор между сторонниками вакцинации и сторонниками альтернативной точки зрения данного применения препаратов, данного отношения к своему здоровью. И на эту тему очень много споров, на эту тему очень много оскорблений с разных сторон. Я не буду сейчас принимать какую-то конкретную точку зрения, я думаю, если вы смотрите мое видео, вы ее прекрасно знаете. Но я хотел бы задать вам несколько наводящих вопросов, первый из которых... Как вы думаете, насколько сильно защищен от э, нынешней заразы, которую так прям массированно освещают во всех средствах массовой информации? Такой человек, как Путин. И учитывая, что это риторический вопрос, я сразу же дам на него ответ. Я уверен, что как минимум на территории Российской Федерации Путин защищен лучше всех. Я уверен, что ему были сделаны лучшие вакцины. Ну и, как он сам заявляет, он там и нюхал, и порошки, и назальные, и уколы, и чего там только не было. То есть я так предполагаю, что все лучшее, что есть у медицины Российской Федерации, ему доступно и им было применено. Также, я думаю, что каждый из вас уже, наверное, видел видео, где президент Российской Федерации... Владимир Владимирович Путин, сидел за огромным длинным столом на встрече с Макроном, Шольцем, я могу понять, он им не доверяет, это люди из-за границы, скажем так, неизвестно, что там, как там, поэтому с точки зрения безопасности я мог бы согласиться на подобного роза ну, такую комическую ситуацию, то, что мы наблюдали. Было бы смешнее, конечно, если бы они сидели в разных углах комнаты, но это тоже, скажем так, вызывает улыбку. Однако я совершенно не понимаю, вернее, я как раз понимаю, почему его министры сидят на таком же расстоянии. Это самый главный, это самый ключевой вопрос и для разумных людей, так как я не хочу озвучивать... Ответ. Данный контент, он блокирует все видео, которые хоть как-то поддерживают альтернативу, так что вы сами понимаете. Но скажите мне, пожалуйста, насколько эффективно и полезно то, что предлагают людям сделать, ежели президент страны, максимально защищенный человек, сидит на таком огромном расстоянии, общаясь со своими министрами. Со своими министрами. Вот, в принципе, и все, что нужно знать человеку, который придерживается альтернативной точки зрения. Правда где-то рядом. Берегите себя, подписывайтесь. Всего доброго.